Идите на три буквы. Поняли, да? Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. проверено на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на простоях интернета». Рассказ номер 14. Критика, критика, критика. Рассказ перенесет тебя в 12 ноября 2013 года. Итак, понеслась. Саня! Шу! С тобой кто-нибудь связывался? На нашем портфолио Hardtower На сайт или в Skype Куда? А, не, никто не связывался По заказам у тебя есть статистика на сайте Hardtower.com Какая там, какая там статистика? Посещение есть Есть посещение Я даю вот эту ссылку Много посещений человек может 15 было вчера, позавчера 9 Хорошо Оно когда как? А толку от посвящения, если ни, ни, никто не пишет и не звонит? <с> Ясненько. А вопросы задают? Вот мне вчера одна написала. Миколиса прикольная. Это вы тут работаете на Хартовой Ком? Да. Кем? Дворником. <с> Шучу. IT-секьюрити, админом. М -м -м -м, что я должна была понять из этих страниц? что на сайте выложены крутые брендовые логотипы, не разработанные этим сервисом или порталом, студией. Мне сейчас немного некогда. Это ссылки на то, чем лично я занимаюсь, там написано. Разработка дизайна? Ага. Я бы в вашу фирму ни за что в жизни не обратилась. Интересно, это почему? Потому что у самого сайта плохой дизайн. И примеры работы я увидела всего три, и тоже плохих. А ваши работы где? А пришел мои работы? Интересно, когда человек начинает кого-то критиковать, должен свое, свое что-то лучшее показать. Я тоже так раньше думала, но это не так. Дизайн делается не для дизайнеров, а для обычных людей. Тех, которые не смыслят в дизайне. Это касается и всего остального. И я не, критико... не критиковала, я высказала свое мнение. Самомнение это хорошо. Причем тут самомнение? Я сейчас занят, давайте ближе к выходным свяжемся. Ну вы мне первые написали, без проблем, я вообще спать ложусь. Удачного вечера. Спокойной ночи, Викалиса, прикольная. Я вам писал вообще не предоставление веб слух Я поняла, я знаю. Увидела сайт и надпись «Работаем для людей». И естественно полезло смотреть. Уж извините, привыкла писать то, что думаю. Правильно, но когда заказчики пишут, что мы им делаем, все исчисляется в баксах. хе хе хе хе Правильно, молодец. Никто ничего не задавал. но критика это хорошо. Да. Я на такое не обращаю внимания. Ну, я думаю, наверное, зря. У него самой вообще никакого сайта не бойся нет. Вот она и завидует. Поговорить все могут, а вот сделать что-то никак. <с> да, сайт делать это всего лишь 1% из 100. Но ее высказывания не единственные. Да и конкуренция на фриланс огромная. Ага, вот смотри, почитай, моя переписка с Дмитрием Заверниным. Типа, типа специалист то, как и сколько должен зарабатывать. Он все знает. <с> Я, ага. Дмитрий Заверен, да, вот надо настроить ссылочку, скинул на сайт уже, уже существующий фильтр на страницах разделов VIP, групповые индивидуальные ТД. Сделать как на картинке по короче, чтобы после поиска фильтр оставался на странице, чтобы в поиске корректно выдавалась информация, сейчас некорректное отображение в выдаче. Бюджет 500 рублей. За 500 рублей я с дивана не слезу, а уж тем более, когда столько работы. Колька, Нолик один нужно еще подписать, если в русских рублях. Это работа на два часа. Так почему, если так все просто, самому не сделать? У меня другая специализация, а я как специалист, специализируюсь, что не на два часа. Я 5000 точно нет. Или, как всегда, дворник учит дизайнера Может и не пять но не пятьсот точно Может тысячу? Я не с потолка беру сцену Я исходя из оценки нескольких программистов Так вот на тысячу и остановились бы А то пятьсот Я, конечно, понимаю, что хочется подешевле т.д Но совесть тоже иметь нужно Вот мне вчера... Дебил попался, живет в Питере. 500 рублей российских. Это почти 100 гривен. <соединяющий> Он хотел, чтобы я ему за 100 гривен сделал работу за 1000 гривен. И на наши деньги, если что. <соединяющий> вот потому и должна быть эти кассен везде. У меня по дискам та же хрень. А вот у того дешевле, как говорится, скупой платит дважды. Вот от этого мне не легче Купит у того дешевле, а там дрова А потом бежит ко мне Ха-ха-ха Так и будет, насчет сайта, то я его переделывать буду А потом ко мне бежит за покупкой, а у тебя как? Полностью флеш, причем со звуком Это люди возвращаются? Бывает возвращаются, когда как Но обычно если сразу сыну говняну говорит то уже ясно такого рынок, поэтому надо воспринимать как должное. Да я и воспринимаю как говнодалов, ладно, болтать хорошо, мне нужно еще и чутко поделать для себя скриптов. Да, Саня, я хотел тебе сказать, что для зарабатывания денег надо сделать общедоступную доску объявлений, упрощенную для использования обязательно на белом фоне. А своей работой, что ты умеешь со всеми наворотами показывать, как выставка. Типа, что ты можешь, только надо все, на это авторские права сделать желательно. Сделаю я все на первом фоне. Если бы была работа и деньги, и не приходилось по месяцу искать один заказ, то уже давно бы сделал. А так куча времени уходит на таких дебилов, как я тебе вышел, написал. Работы дохера платить, нихера. До Ушлые какие собаки, э? Вот и получается, что денег, а значит искать работу. Вот и откладывается, все в долгий ящик. Успешного бизнеса, Саня. Я тебе хочу дать совет, я со всеми на «вы», например, и держу дистанцию. Да я тоже на толку. чем больше на «вы», тем больше не думают, что их любят и уважают, козлы. И как итог платить не хотят, думают типа «ну и я с ними». Была бы у меня дома кнопка уничтожения мира, будь уверен, я бы ее нажал. Ха -ха. Задолбала все и все. Чем больше я знаю людей, тем больше я люблю собак. В моем деле дистанция помогает договариваться на те суммы, которые я выставляю. Проверено. когда начинают типа «давай на ты», это значит по психологии ты уже с ним по его понятию «друг» и типа «давай скидку". Я сразу присыкаю такое нафиг. Ладненько, пошел я кушать. Успешного бизнеса, Саня, не падай духом. Правильно, приятного, Макс, давай, давай. Саня. Шо, а ты давно ходил подебоширить на барабанах? Да, типа давно уже. Ну да, можно будет сходить. Мы все собирались как-то в том году. Я с гитарой, ты на барабанах оторваться, так сказать. Да можно как-нибудь денег подсобираем и пойдем, так сказать. Павел выпускать. Ну да, я не против как-нибудь. Ага, о, точно. Что это за хрень? Мне два раза сегодня звонили, предлагали работу. Ты там, по-моему, когда-то работал. Сейчас ссылку найду и пришлю тебе. Так, а я-то иду на минут 20 с собакой погулять. Собакой? Ты собаку завел? Прикольно. Не, я больше собак не хочу. Да и мать тоже разве что в частном доме со своей утепленной будкой. А вот ссылка тебе на Ивари бизнес. А это командный сайт. Тут все расписание вебинары Можешь один послушать и даже в нем бесплатно поучаствовать, задавать любые интересующие тебя вопросы. Вот ссылочка. Итак, друг, ты слушал очередной рассказ Критика, критика, критика. Рассказ номер 14. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу ты услышишь Мою аудиокнигу. Все, пока-пока.